21 мая все никак не выберусь на рынок ну во первых э, ну, не знаю ли во вторых или в третьих слишком много работы тут а второе что ну собственно говоря и, и нечем торговать ну можно было кое-что насобирать вот значит возвращаясь к первому э, слишком много работы вот на этом участке я хочу сделать навес такой от солнца потому что солнце вообще выжигает Вчера вложил градусник вот так, показывал 55 и зашкаливал, там уже шкалы нету, и она выше не поднималась, потому что ну уже предел, все. О, он выше не поднимется, сколько там было, непонятно мне. Вот на этом месте я хочу сделать навес такой и выставлять цветочки, вот так вот все. А дальше что? Ну вот можно было хошкой торговать, два вида. Что плохая хошка что ли? Не знаю, вот такая вот рублей за 50 пошла бы ну вот интересный тоже ну, так, надо чтобы на рынок вывозить я вот здесь как обычно выставил рекламу угу, пока никого нету вот а дальше что ли конечно вот это буду убирать вот это энотера энотера ночная красавица почему ночная не знаю если делать полутень, они будут свести всегда вот так вот один вот такой вот стебелечек садите я, по-моему и семян получил и потом вот такая шапка и от корней идут идут вот так вот ростки прямо отрываю вот так вот и, и все это тоже на продажу но оно должно засвести сейчас моя задача вот видите машина проехала или слышите да тут проходимость хорошая в день по 100 машина может и больше проезжает может и по 200 но надо чтобы заехали сюда там заезд 10 метров у меня три трубы, чтобы не заехать. Вот так вот по цветам. Сейчас вот буду я выкопать вилами и выносить, потому что вот эта площадка вся перекопала да, Она должна быть твердая. Я тут буду э, не то что в горшках, а в полиэтиленовых пакетах будет меня и саженцы, облепихи, смородины, малины очень много тоже разрослась, энотеры, ну цветущие, естественно. Вот это лилия из, из, из природы привез, ну она не будет котироваться, потому что им лилия нужна какая-то особенная, они из природы сами привезут. Вот это неизвестно чего цветок, но он большой вырастает. Вот такой вот, я вот хочу его посадить сейчас. Видите, как как на рынке торговать. Вот она работа, опять же выкопать их. Я не хочу, чтобы он метровый рос, я хочу, чтобы он низенький рос может быть даже вот чуть-чуть еще подрастет точку роста убрать и пусть он дает боковые побеги по-моему ромашки и прямо вот так вот все должно усыпаться вот это ирис голубой с желтым очень красивый вот это ирис желтый ну тоже надо убирать но здесь если вот так я хочу сделать метр двадцать метр пятьдесят стоечки и здесь будет навес чтобы тень давал. А может быть, агра, спан. Ну, посмотри все, какая температура. А тут будут дорожки. Тут, по идее. И там, чтобы человек пришел сюда, вот, калитку открыл, зашел сюда и посмотрел, что ему надо. И выбрал и с той стороны, и с той стороны. То есть тут это все убирать. А дальше, вот я забыл, какой цветочек вот этот. Ах, интересный сердечек, сколько понавешивалось. Единственный недостаток, что он большой. Как его вывести на рынок? Никак. А сегодня с утра я ходил за водой и смотрел у людей вот такой цветок, только он низенький. Вот, кстати, вот это вот я не судил. А эти листики одно и то же, что вот это. Значит, тут корни пустили и посеялось. Где-то еще видел, а вот сам посеялся. Ну что, это тоже надо убирать. А вот это растение, это математика. Буду убирать чертой матери, она разрослась сама, прямо все покрыла, но она не котируется, кому она нахер не нужна. Это подснежник, который отцвел благополучно, вот тут где-то, о, вот они осыпались, так, вот еще не осыпались. Ну, я семена мог бы собрать, вроде и собирал, но э, делением, делением, вот, кстати, вот одно и то же делилось. Вот так и разрезать и посадить нарезать. Я думаю, там она будет намного быстрее и проще, чем без семян. Ну и все, когда торговать. Тут работа немерено. Вот все буграми. Вот это все сейчас будут тоже выкапывать и садить в маленькие стаканчики. Ну, литровые. В надежде на то, что э, небольшой кустик. Вот такой вот аккуратный. Может быть кто-то возьмет. Может быть нет. Не знаю. Это разбираться должно, носиться, вот, разравниваться, вбиваться в стойки м -м, наверх, м -м, затенение, притянение все это выравниваться, может быть даже песком выравнивать, ну, так тоже, что-то я стал перекопать? но ну, потом уже сорняков было, как у вот там, как он там, стал перекапать от сорняков Там нахрен хрен нужно. Ну и пусть раз тут Черным Агроволокном накрыл нас площадка была, чтобы можно было Цветочки ставить Вот опять машина пошла Тут проходимость очень хорошая Дело в другом, что люди зомби Они запрограммированы Из пункта А в пункт Б и все ну, я думаю, видят, наверное Не то, что не видят Указатель мой Ну, не то не заезжает какой указатель Вон какой вот это мамаша идет туда проходила не зашла и сейчас не зайдет вот потому что молодым вообще до все. вот она тера я часть выкопал ну, очень хорошо разрастается вот кстати подвела сейчас надо полить ну потому что в тазике она быстро почва пересыхает в земле конечно нет и все это там на огороде приготовил М -м -м, грядку для цветов, вот туда буду носить, ладно, пойду-ка я поливать и заниматься делами. Может возникнуть банальный вопрос у кого-нибудь, э -э, зачем я снимаю видео, э -э, элементарно, чтобы заработать. Э -э, значит, одно э -э, время я зашел на Яндекс и забил там, как э -э, можно заработать на Ютубе, <клёх> наткнулся на один сайт, там рассказывали, что молодая семья снимала своего ребенка, маленького, по-моему, девочка. Вот как она росла, там первые шаги, там первые там успехи, падение, там, ну, такое, как она ела, как она спала, там, и имела большой доход. Ну, хорошо, флагом в руки, все правильно. Доход, так доход. Вот. Ну, я хочу. Я подумал, почему бы не снимать вот то, чем я занимаюсь. Для кого-то это близко, для кого-то далеко. Ну, тут далеко, может не смотреть, еще заставляешь, что ли, не нравится не смотрите Вот. И второе. Я знаю на ютубе человека, который зарабатывает заход 2 миллиона. На чем? А на рассаде. И тем не менее он завел канал. Сколько он на нем зарабатывает. Есть такая программа, то есть сайт. Забиваешь туда, допустим, адресную строку, ютубовскую, он выкладывает сколько подписчиков, сколько посещений, сколько заработок, сколько предполагаемый заработок. Ну, посмотрел, он получает 30-40 тысяч. Вот смотрите, 2 миллиона он получает в год. Нет, мало. Нужно еще вот эти 30 заработать хотя бы вот а дальше что это скажем мне 60 сейчас да с хвостиком еще полгода но еще до пенсии год а вот вам кто смотрит вы молодые лет по 30 там да? обычно ходят это самый такой ходовой возраст вам пять лет добавить это ужас вы подумайте открывайте свой канал забивайте туда чтобы вот я да чтобы к 60 лет там ну пенсии да, чтобы вам какой-то еще копеечка капала. Знаете, 30 тысяч не помешает вам. И у вас есть еще время. Если вам 30 лет, то, скажем, до 60. Я думаю, пенсионный фонд не добавит. И вот э, возраст, его только будут добавлять. Понимаете? И можете не в 65 уйти, а в 70. Может еще больше или еще что-нибудь, какую-то херню придем поэтому вот этот 30 тысяч, который вы сможете на своем канале постепенно, постепенно снимая, развиться ну, имеет смысл не имеет смысла то, что человек заработал 2 миллиона и еще ему 30 надо ну это, знаешь, как я не знаю, назвать нехорошим словом ну, просто я, я не знаю зачем это ему что-то заменишь, что заметишь, что у тебя 2 миллиона или э, 2 миллиона 30. Ну, по-моему, не заменить А вот вам нужно и мне нужно. Не нахер эта пенсия. Вот 30 тысяч с канала зарабатывать. И все. Мне ничего не нужно было. Хватит. И нахер эта пенсия обосралась. Еще попробую еще год доживи до нее. Не знаю, доживу или нет. Вот. А, что по теме? Ну, вот. Посеял я. Грунт один, условия одинаковые, освещение, температура, все было одинаково, но вот это вот вышло вперед. Почему? Ну, потому что это капуста пекинская. Тут также была насеяна капуста белокочанная, русский размер, вот что получилось. Тут русский размер айсберг, тоже ничего не полосает, но тут тоже русский размер, но капуста пекинская. Вот делаем вывод. Если выращивать в коммерческом плане, то сначала нужно взять всего по пачке, так же, как и цветов, я заметил. Вот одни всходят, другие нет. Упорно, упорно не хотят сходить. Вот взять вот этот долбанный хуторок, огурец, да, на что я купился. А, на то, что самые ранние на грядке, первое. но в пучке... А, вот э, сходов до плодоношения 30 дней, всего 30 дней. Вообще. И у меня вообще все семена сходили на ура вот апрельский взять на ура сходил просто все сто процентов десять процентов но этот блин не, не один вот как возьмешь о семена от автора я не рекомендую вот это брать вот это семена от автора это э, семена от плохого автора они вообще не всходят я смотрю авторские семена вот я заметил много и опять же вот если вы в коммерческом плане у меня там ничего. В мирском плане, опять же, собирайтесь э, огурец выращивать. Ну, про Хуторок я не слышал. Слышал про э, э, Герман, огурец. Слышал про Кураж. Герман ничего, нормальные сходы. Кураж был, были нормально, В этот раз что-то ненормально Я не понял. Вот по одной пачке взять. И на пробу посадить. И посмотреть, как они всходят. И вот так вот, если допустим, вот, вот огурцы вы посадили, да? А вот этот сорт не всхуй, не, в сход, не в сход, или буси, одна, две бубочки. Что его брать? Вот нужно брать. Что сходит, то и брать. Тогда уже проверенный сорт, Проверены семена, тогда уже полностью деньги вкладывать и развиваться в этом направлении. Что я сейчас буду делать? Я решил все-таки, ну как на грядку? Они все слабенькие. А на грядке температура почвы Плюс 30. Это ужас. Я вообще не знаю, как оно раньше у меня все росло. Непонятно. Ну, росло. Ну, как его садить? Плюс 30. Но а он уже погибло. Нет, я посадил салат, а он не растет. Только, ну, это капуста, а я посадил салат. Ну, не растет салат, да и все. В теплице вырос вот такой буквально, сантиметров 10 листву. Посадил на грядку, блядь, не растет. Уже замульчировал. Не растет. Ну, потому что плюс 30, я не знаю, притянять надо. Никогда не притянял, то выходит проблема притянять. Поэтому я хочу, чтобы он сил набрался сюда уже 21 мая. Я не знаю, он успеет до осени догнаться или нет. вообще-то салат -то должен дней 40, там, ну, 50-60, ну, наверное, разовьется. Вот насчет помидоров ничего у меня не получится. Вот такие вот дела. Ну, короче, ничего хорошего. А все хорошее, что-то есть, то очень мало. В общем, запикировал капусту. Сейчас то ли дома, то ли что. Все потерялось. Тоже пикирую. Уже хватит. Тут. Что-то вроде не растет. Хрен знает, что надо. Я отвлекусь от темы. Вот, кстати, из дерева штучка, это самодельная целлофанчик так, пролил, вода стоит, пересыхания не будет то есть корешок такой надо попить, попьет хотя может быть и не надо этого делать может надо, хрена знает значит, два момента а может быть три первый, по вопросам 70% процентов школьников против ЕГЭ я сейчас открою то ли отменить, то ли не отменить то ли в какой-то видоизмененной форме его сделать? Мое мнение? Отменить ЕГЭ. Однозначно. Однозначно отменить. Потому что э, ЕГЭ приводит не к тому, что человек лучше знает материал, а именно натаскивание на ответы. Вот и все. Просто он запомнил ответы, нужно запомнить. Все. И вообще, я не представляю, как это э, говорили по радио. Сидишь и говоришь, даешь, что ли захотел, чуть ли не под, под конвоем, под видеокамерой, да черти что, как заключенных. Тьфу, погод. За, зато, говорит, никакой коррупции, никакого под, под, подкупа не будет. Иди его жопу. Вот. Хочу отметить следующее. Мы сейчас говорили м -м, про обман на рынке. Приходите, вот сейчас будет весна, сейчас пойдет первая клубника, и что продавец предлагает вам ее попробовать. И у него стоит, значит, эм, тарелка, значит, он предлагает взять ягодку, прополоскать в тарелке, типа, чтобы чистой была, и попробовать на вкус. И вот вы пробуете, ой, какая вкусная! А оказывается, тут фокус в чем? А -а -а, дело в том, что вода у него подслащенная. Вот здесь вот, в этой м, чашке. Не просто вода, а послащена. Вот такой фокус, небольшой фокус. Из этого фокуса можно сделать далеко идущие выводы и идеи. Вот стоите вы на рынке, да? хотите продать. Что нужно сделать? Допустим, вы клубнику продаете. Не обязательно прополоскать, не обязательно э, трафарет наследовать. Тому, что слышали, можно просто взять ну по клубнике, ладно, объясню по э, томатам, вот вы хотите, чтобы они были у вас сладкие, чтобы человек откусил какой сладкий кабак? К к томат, прям медовый, что-то ну берете мед, разводите с водой набираете в шприц и э, просто нужно потренироваться какая доза на какой помидор вот и все, желательно одинаково убирать, чтобы одна доза чтобы не переборщить и не доборщить и все вводить он, он у вас ночь допустим постоит, все это распространится по равномерно по помидору он будет абсолютно сладкий от шприца о, вы не увидите следа также по огурцам ввести и все будет хорошо дыня не сладкая можно в дыни ввести арбузы не знаю, не все сахаристы думаю. любой продукт берете что у вас клубника ну замочили клубнику на ночь сладкой воде если не хотите каждому там шприцевать это довольно утомительно и вот вам сладкая клубника вот довольны значит не зря посмотрели недовольны ну вот кстати придете тогда на рынок если продавец предложит вам прополоскать вы немножко так берете и отхлебните оттуда если сладкая вода Вы так, как Жириновский делать ему памятный В лицо Этой водой Чтоб знал Собака Как людей дурить Я увлекся этой клубникой Но я не то хотел сказать Вы смотрите мои ролики до конца Мне нужно набрать 4000 часов просмотров Для подключения к монетизации Я не набрал их Еще 300 часов я уже говорил где-то, вы включили, и пусть она крутится. Пусть крутится, накручивает. И лайки ставьте, лайки, чтобы по запросу мое видео было как можно выше. Лайки, вот такие вот ставьте. Не такие, а вот такие лайки ставьте. Понимаете, и смотрите до конца, чтобы часов было. Не перескакивайте, подряд включили, и пусть она крутит. Там рекламы пока нету. И смотрите. Не нравится смотреть? Ну, идите, я говорю, ребенку мороженое купите. А видите, пусть крутится. Понятно все? вот. А то начинаю там, там, там посмотрели, потому что часов-то нету. Я как можно больше вот, специально. Представляете, 4 тысячи часов я уже набрал на YouTube, если кто не в курсе. А <с> потом начал скидывать. Сначала 3 900, 3 800 и уже 3 700. Да что такое, что это за ютуб такой. Вот, поэтому я еще одна причина быть мне против всех. YouTube меня что-то скидывает. Чем больше туда закладываешь, тем меньше часов почему-то становится. Вы не смотрите ролики. А как я монетизацию подключил? Понимаете, вот эта реклама, которая идет. Китикат там, корм для кошек. тут Нахрен не обосрался вообще, честно говоря. Мне нужны только деньги. Для чего? А у меня вообще ни копейки нету. У меня ни копейки нету. Вот он, бо Вот, ничего нету. Вот, до пенсии год. Так что, вот так что. Что это такое? Помидоры, я предполагаю. Улетела моя... Вот, вот кстати, он и семена. Вот он вот, слипается. Все-таки хреново. Радно, ладно, буду дальше продолжать. Из всех семян, с которыми я сталкивался, больше всего мне нравится огурец. Вот огурец. И дыня. Химечка вот. Растет быстро, стопроцентная схожесть. Это горец малыш, но э, малыш малышу рознь. бывает разные э, производители, а называют малышом одно и то же. Вот я сейчас достал вот один, да, сейчас не знаю, ну передержанный, да. Ну, ну, ну что, что это, как вот как вот в такой стаканчик его затолкать, какой смысл. Поэтому сразу на огород. Теплица все-таки решил отдать под... Э, лилии и цветы почему потому что там сейчас уже температура в обед плюс 35 это с проветриванием затененным потолком ничего не могу сделать надо другую теплицу принципиально делать чтобы было меньше ну кстати если на улице плюс 31 в тени то в теплице плюс 35 это нормально но 35 для огурцов это губительное, просто спалю. Я, я, я точно, точно не знаю, что будет на грядке. Надо хоть проветривание там на грядке. Ну и притянение нужно. Вот агроволокно у меня есть белое, ну накрою его. Вот он в тени меня стоял и тянулся, тянулся. Сколько? Ну недели две, наверное. Сто процентов скорость. Я вижу, что огурец-то хороший, хочет жить. Блин, времени нету. То сорняки там, понимаешь, на огороде То цветы нужно пересаживать То копать, то рыхлить То крятки прокидать. И вот так оно тянется, тянется бесконечно А они что? Че я? я ж планировал Не так, конечно, не до такого допускать Вот приходится сейчас чайку попью Вот у меня огурцы И это не сине не-не Там вот такой поддон вот есть И весь вот таких огурцах и это дыня и тоже такой вот поддон охрененный. Куда их вот? Ну, наверное, пропадут. Ну дыни не жалко, это свои. Вот эти покупные. Ну, пачки 20 штук стоят э, 9 рублей. А, нет, 12 рублей. Ну, значит, значит, вот так вот. Ну, они еще как бы живые, но я не знаю, как они приживется-то в этом, в земле. Когда там плюс 30. Я не знаю, это, так в этом году на себя обращаю понимание на такие моменты. Потому что первую партию огурцов посадил, они благополучно загнулись. Вот как их вытаскивать? Они ж будут отрываться. Это травма. Травма корня. Ладно, не буду. Как бы травмировать. Сейчас попью чай и лучше смотреть. Хотя хотел делать здесь. Вот здесь у меня по плану сделать навес. Для чего? Ну, для того, чтобы уставить цветы. Для того, чтобы кто-нибудь там рекламу поставил цветочную, человек заходит сюда и меня по ряду прошел и выбрал цветы. Вот детям обязательно нужно сюда подъехать и гундосить. Они нормально разговаривать не могут. Они, им нужно орать. Вот, кстати, вот МТР хороший цветок. В обед солнце светило, земля пересохла, они так и обвисли. Другой был раз умер только полил но ну, буквально пять минут проходит она встала э, стоит красавца жду пока зацветет я уже не знаю что делать вот если бы зацвели я бы мог мог вынести на рынок кстати кто знает с дома берут а кто не знает подойдет ну трава трава ничего вот если бы она расцвела вот Человек даже взял, хотя бы у него даже и не было. И, кстати, на рынке и на НТР нет, можно вести. А приходится вот заниматься. Вот. Я не знаю, столько дел, как другие успевают. Тысячами садить. Тут десяток не можешь управиться, посадить. Времени нету. Они тысячами. не нанимают же никого. Просто удивительные люди. Что они там скипидаром себе одно место мажут. Чтобы быстрее руки работали У нету Не на что его купить Но надо попробовать